Меня зовут Мурат Кенебаев. Сегодня у нас будет разговор о нашем драгоценном здоровье. Можно ли себя восстановить самому? Это кристаллы воды. И первым эти опыты начал делать свои... Это был такой ныне покойный японский ученый первый Ямота. Первый из ученых, который начал замораживать воду кристаллы. И фотографировать их под электронным микроскопом. И вот такие вот получились у нас красивые кристаллы. Вот здесь вот есть, три фотографии, 7 лет написано, 25 лет и 44 года. Да? На самом деле это в три разные бутылки прислоняли три фотографии одного и того же человека в 7 лет, 25 лет и 44 года. Вот эти, здесь вот как видите в 7 лет, видите какая красивая, да? Картинка у нас, красивый вот такой кристалл, потому что ребенок не замутненный, не замороченный, и вот такая у него вода, в его организме. 25 лет, это уже чуть-чуть уже другая, немножко человек повзрослел уже, но все равно еще красиво. И в 44 года уже тут и кристаллики поуменьшились, поукорачивались, и вот так вот показывается. Да? На самом деле, как я сказал, 80% мы состоим из воды, и очень часто на, на наши... Организм влияет на наша вода, на наши органы, на их работу. Также вот здесь вот а, другие кристаллы. Вот здесь ты хороший, говорили в воде и фотографировали. Ты красивый и вот ты дурак. И вот Представьте себе, как же это а, мы структурируем свою воду в своем организме, да, когда мы не подумавши, ляпаем. Дура, дурак, да, и там еще и иногда и матом кроем. Мат это вообще очень сильная, сильная вербальная магия, да. И вот как меняет вода, меняется вода в нашем организме. Это тоже очень одна из таких важных составляющих. Так, давайте сейчас сделаем одну практику. Возьмем, наберем воду. Из-под крана. Холодную воду набирайте из-под крана. И сейчас э, отпейте глоток. Ощутите и запомните эти, эти все ощущения. Какая вода. Температуру, вкус, цвет, запах. Э, ощутите и запомните про себя просто. Какая она. Сейчас мы будем делать эту практику. Когда я скажу, мы вот так поставим руки с двух сторон от стакана. А сейчас можно, пускай она стоит. Мы сейчас будем делать другое. Сейчас растираем ручки. Делаем их горячими, теплыми. чтобы. Почему горячие, теплые? Чтобы лучше ощущать потоки свои. Как я сказал, человек... Стоит из потоков энергии. Если бы их не было, то у нас бы на этом мире не было. Бы. Так, а теперь растерли. Чуть-чуть раздвигаем ладошки. И поймайте между ладонями магнитик такой. Он упругий такой, магнитик. Как резинка, такая отталкивается. Тянется. И начинаем Пространство между ладонями Мысленно направляем энергию из пальцев рук из ладоней. И закачиваем энергией. И мысленно формируем в этом пространстве между ладоней как теннисный шарик, такой шар. И закачиваем в этот шар энергию из пальцев рук из ладоней. Делаем мощный теннисный шар такой энергетический. И закачиваем энергией. Наполняем его энергией из пальцев рук, из ладоней. Мысленно направляем энергию из пальцев рук, из ладоней. Наполняем. И когда наполнили, перекладываем его в ладонь. Кому в какую удобно, в правую, в левую, разницы нет. И ощутите вес в руках, как поменялся. Ощутите температуру, что поменялось, все ощущения. Как видите, мы сейчас качали вроде бы воздух, да? Но оказывается, этот воздух имеет вес, имеет температуру, имеет какие-то вибрации. На самом деле мы качали не воздух, мы качали энергию. И прокачивали ее через свои руки, делали шарик такой. А теперь, как я сказал, ставим руки с двух сторон ладони. Приближаем, где-то сантиметра по полтора, по два со стороны стакана, бокала. И повторяем каждый в своем темпе. Я люблю тебя. Спасибо тебе. Благодарю тебя. Ты красивая. Ты умная. Ты самая мягкая, как талая, вкусная и холодная, как родниковая. Спасибо тебе. Благодарю тебя. И направляем энергию поток из пальцев, рук, из ладоней стакан с водой. Возьмите ладони, поднесите к груди и прям из сердца пошлите любовь к этой воде. Спасибо тебе. Я люблю тебя. Благодарю тебя. И еще подержите немного, пустите поток. А теперь попробуйте на вкус ее. Вы помните до этого, какая она была и какая сейчас стала. Да, холоднее, слаще, привкус ушел, вкусное, свежее, будто там есть лимоны чуть-чуть, только лимон, откуда взялся. Саша, это очень, так скажем, ваша фантазия, а вы немножко добавили лимона. Это все делается, это все можно материализовать из воздуха. На тренинге я даю тоже техники, как можно материализовать из воздуха запахи. Мои ученики это делают. Мы... Это сейчас был просто облегченный вариант, как работать с водой. На тренинге я даю скажем, более конкретные более точные и целенаправленный. То есть у всех у нас есть, все мы люди, у нас есть какие-то проблемы со здоровьем. И на тренинге я даю, как работать с водой, как делать живую, как в сказках, да, живая мертвая вода. То есть побрызгали на раны мертвой водой, затянулась, побрызгали живой водой и ожил, да, герой сказки. На тренинге я даю более такую целенаправленную делать воду на исцеление. То есть вода будет работать четко, конкретно по той программе, на которой мы ее будем делать. Также там на тренинге я даю, как работать с продуктами питания, как убирать из них гербициды, пестициды и всякие генномодифицированные штучки, которые...